Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой до-заказ по третьему каталогу компании Фаберлик. На этот раз мой заказ составил 61 балл. И вот такие вот новиночки классные мне заказали, шампуньки. Два в одном. Это у нас Орхидея. Код данного шампуня 1356, объем 250 мл. Также вот из этой же серии новинка шампунь с лотосом. Код данного шампуня 1354. И еще есть Иланки Ланг шампунь. Клиенты заказали, буду пробовать. Код 1355. Вот такие вот классные у нас есть новиночки в текущем каталоге. И из этой же серии, также с этими же ароматами, есть крем для рук. Лотос. Код данного крема 1375. Увлажняющий. Иланк Иланг, он идет омолаживающий крем для рук, код 1376, и Орхидея, он питательный крем для рук, 1377, такие вот классные новиночки. Мы ну, уже всеми полюбившиеся наша серия Ботаника, шампунь Восстановление и уход для сухих, поврежденных и секущихся волос, с прополицем и шиповником, код данного шампуня 1319, объем 400 мл. И из серии Эксперт. Очень классный шампунь. Мой самый любимый, фаворит. Код 1894. Объем тоже также 400 мл. И к нему же из этой же серии бальзамчик для волос. Код 1899. Это у нас идет серия интенсивного укрепления. Еще здесь вот такой вот классный гель для душа питательный код 8391. Это у нас идет с миндалем. Аромат потрясающий. Тоже им пользуюсь, очень нравится. Ну и новинка текущего каталога. Детская серия. Пена для ван с ананасом. Код 2882. Объем 250 мл. Кстати, деткам очень нравится. И также из этой же серии из новинок. Зубная паста, код 2886, она без фтора, именно для детских зубок. Сейчас у нас идет акция 1 плюс 1, вот такой вот объем 2XL, эксперт фарма, бальзам для стоп-платки и пяточки, код 1290, кстати классная вещь, классная работа, мне заказали, была девушка. Ну и так как в преддверии 8 марта уже заказывают подарочки. Такая вот у нас есть серия. Парфюмерный гель для душа. Биотикафе Каприз. Код 8410. И Веста Давита. Тоже гель для душа. Код данного геля. 8298. И также из этой же серии дезодоранты. Парфюмированные. Код данного дезодоранта. 35,04. И еще есть тоже вот такой же бьюти кафе просто. 35,01. Такие вот классные есть у нас здесь дарантики. Вот такая вот мужская водичка. Небольшой объем. Это мне заказали в подарок. 32,46. Кода на водичке ланцелот пойдем по уходовым средствам с вами так вот роллинг гель для чищения пор меня женщина брала очень ей понравилось зак заказывать второй раз код 78 81 классно очищает поры лица хорошо работает на это вот ее любимый фаворит она его постоянно берет как только у нее заканчивается цветной корректор для лица это зеленый у нас 6428 Скрывает покраснение и воспаление на коже лица. Такие классная вещи есть в нашей компании. Тушь для ресниц 5763. Также увлажняющее тональное средство для лица 6484. И в этой же серии увлажняющая тональная сыворотка для лица код 6175 классные вещи есть у нас также мы заказали сухой шампунь для темных волос код данного шампуня 2870 и краску для волос так, вот у нас есть эксперт колор это очень светлый блондин пепельный код данной краски 18048 ну и, конечно же, наше средство для дома. Акваспрей, освежитель воздуха. Это утренняя свежесть. Код 30325. И мыло для кухни. Это ароматное яблоко. Код 30206. Вот такая вот классная ящица у нас есть. Пудра бронзер в шариках. Код 6531. Такие вот они шарики, классная вещь. Взяла себе вот тушку попробовать новинку. Код данной туши 55378. Будем пробовать. Еще вот у нас есть такие вот классенькие пакетики. Это для подарочков. Вот именно вот эти заказали мне крема и шампуньки. Это три наборчика будет у меня именно в подарке вот зайки код 781 203 код данного пакетика и котики 781 202 вот такие вот классные пакетики у нас есть именно для подарочков еще у нас есть такая вот классная вещь освежитель ароматизатор для белья Это в шифонер повесить можно вишневый сад код 3283 И вот салфеточки для удаления пятен. Код данных салфеточек 3552. Их мне заказали три упаковочки. Есть вот такие же влажные салфетки с экстратом хлопка. Код 2469. Одну мне заказали, одну я взяла для себя. Вот такой вот у меня получился. Объемный, вкусный, ароматный заказик на 61 балл. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока-пока.